Уже не первый раз я затрагиваю в своих видео тему ручек, которые имеют особенности при монтаже. Сегодня речь пойдет о ручках Морели, для которых перед установкой нужно подготовить посадочное место. Проблема в том, что некоторые мастера совершают ошибки при монтаже или же попросту отказываются от установки таких ручек. Давайте рассмотрим разные способы и как при этом избежать ошибок. Особенно это видео будет полезно тем, кто ни разу не сталкивался с подобными ручками. Если вы посмотрите это видео и знаете еще способ, напишите об этом в комментариях это очень поможет другим мастерам особенность конструкции данных ручек заключается в том что основание розетки необходимо утопить в дверное полотно для этого необходимо подготовить посадочное место суть в том что центр посадочного места необходимо спозиционировать максимально точно относительно оси вращения самой ручки если ошибиться буквально на миллиметр, ручка уже будет перекошена, будет упираться в механизм замка и в дверное полотно, что приведет к ее некорректной работе. Ручка при таких условиях может работать туго и пользователю придется прилагать больше усилий для того, чтобы открыть дверь. Врезать такое посадочное место без применения каких-либо вспомогательных инструментов или приспособлений непросто. Способ номер один. Самый правильный, самый быстрый и самый легкий. Для этого мы используем специальную фрезу со сменными направляющими направляющие имеют квадратное сечение соответствующее отверстиям защелки под ручку и завертку В зависимости от того под ручку или завертку мы делаем врезку мастер меняет направляющую и фиксирует ее в корпусе фрезы чтобы она не выскочила во время работы после этого достаточно вставить собранную конструкцию в нужное отверстие и произвести фрезеровку благодаря продуманной конструкции фрезы Посадочное место получается нужного размера, как по диаметру, так и по глубине. Врезка получается аккуратная, качественная и занимает считанные секунды. Что же делать мастеру если такой фрезы с направляющими у него нет можно взять фрезу без направляющей это так называемое сверло форстнера внешний диаметр этого сверла такой же как у этой фрезы 38 миллиметров как раз под розетку вот именно этих ручек я несколько раз слышал от мастеров о способе с использованием именно сверла форстнера но ни разу сам не пробовал и ни разу не видел чтобы кто-то это делал вот как раз вместе с вами сейчас попробую и посмотрим что получится Итак, способ номер два и прежде чем им воспользоваться нам нужно принести жертву жертву мы будем приносить квадраты побольше и поменьше под ручку и завертку. Если квадрат имеет пропил, то спиливаем край так, чтобы торец имел плоскость. Сверлом небольшого диаметра делаем небольшое углубление. Стараемся, чтобы оно было по центру. Изготовленные приспособления используем как направляющие при врезке. Вставляем их в отверстие. Жало на сверле форснера вставляем в наше отверстие которое мы сделали на квадрате квадрат стараемся держать как можно ровнее вставляем и начинаем сверлить самое главное в этот момент удержать фрезу чтобы она не выскочила и заглубиться хотя бы на пару миллиметров один есть получилось аккуратно я старался так, чтобы при заглублении у меня фрезла не ушла и не зацепила замок. <музыка> Пробуем, что получилось. Получилось, я считаю, хорошо. Единственное, что э, вот в, эти в этих отверстиях Ручка болтается чуть-чуть больше. Я бы даже сказал, болтается. Вот в этих отверстиях она прям сидит плотно. А в этом она немножечко посвободнее. Но это, в принципе, и неплохо. То есть э, с той стороны, когда мы сделаем еще одно отверстие, если мы где-то прям ошиблись там на полмиллиметра, то оно уже ручку не зажмет. Третий способ, также с помощью той же фрезы, но более надежный. Для этого в качестве приспособления можно использовать кусок добора. То, что у мастера дверника всегда под рукой. Я буду использовать кусок фанеры. Сверлим в отрезке добора отверстия. У меня здесь два отверстия, потому что первое у меня не получилось. Фанера толстая, материал плотный и... При засверловке у меня ушло в бок, поэтому я сделал второе более ровное. Затем используем ручку как направляющую, подкладываем наше изобретение, конструкцию, вставляем основание ручки в отверстие, выравниваем, смотрим, чтобы у нас с той стороны ручка, ось ручки квадрат выходил ровно и фиксируем струбцинами. Убираем ручку и я бы еще выкрутил замок, потому что при фрезеровке в данном случае у меня нет упора и я боюсь сверлом попасть в замок, чем просто испорчу сверло. Замок я просто поцарапаю, а сверло испорчу. Теперь то же самое при необходимости делаю из с заверткой. Ну что, проверяем, что у нас получилось. Ну, получилось у нас все отлично. Да, способ более геморройный, но при условии, что у тебя эти ручки попадаются раз в год, тире в пять лет, в принципе. Вполне нормально плюсы этого способа в том что изготовленная оснастка задает четкое направление сверла и уже ты не переживаешь что можешь испортить дверь и замок все-таки лучше вытаскивать потому что мало того ты испортишь фрезу но еще и мусор может попасть в механизм замка и во время его работы что-нибудь повредить и замок будет работать некорректно вышеописанные способы были с использованием специальных фрез диаметром 38 миллиметров но в каждом магазине их не купишь привозят их только под заказ и стоят они скажу я вам очень недешево что же делать мастеру которому эти ручки попались где-нибудь в глубинке в маленьком городе или в деревне специальные фрезы заказывать долго дорого да и вообще нет смысла, потому что неизвестно, когда в следующий раз эти ручки попадутся. Для этого нужно купить обгонную фрезу любого диаметра. Стоит она недорого и найти ее несложно. Снова берем небольшой отрезок добора, фанеры или МДФ и делаем на нем круг. Не знаю, возьмите у ребенка циркуль сделайте круг диаметром 38 миллиметров можно использовать основание завертки или ручки но получается не очень ровно потому что у основания не весь край ровный плюс еще неудобно под него подлезть чтобы чем-то очертить но ну, приблизительно может и получиться. затем берем фрезер и фрезеруем по контуру отверстия. Этим способом я пользовался в самый-самый первый раз, когда у меня попались ручки. Можете посмотреть этот ролик, перейдя по ссылке в описании. Профрезеровать постарайтесь максимально точно, чтобы соблюдался диаметр 38 мм. Когда оснастка готова, действуем по тому же уже нам привычному сценарию. Берем ручку или же завертку, вставляем. Позиционируем нашу оснастку и закрепляем ее струбцинами. В этом случае замок убрать обязательно, потому что фрезой вы достанете до металла. Устанавливаем фрезу в фрезер и настраиваем глубину вылета таким образом, чтобы подшипник чуть-чуть заходил за край плоскости площадки, не глубже. Теперь осталось сделать хорошо свою работу. Необходимости то же самое повторяем и с заверткой. Поскольку я сделал оснастку из 16-миллиметрового МДФ плюс еще толщина двери, а длина фрезы не такая уж была и длинная, то замок можно было и не вытаскивать до замка, оно не дошло. То есть второе отверстие я сейчас сделаю уже с замком. все-таки не надо делать этого с замком потому что как видите пыль пролетела там внутри и появилась аж вот здесь а это очень плохо потому что она обязательно попадет в механизм замка не делайте так вытаскиваете замок а теперь самое главное четко должен заметить я этого способа нигде не слышал, придумал его сам. Какой я молодец. Мы с вами узнали уже 4 способа точной правильной врезки вот таких ручек. Но это еще не все. На десерт я вам приготовил еще один. Но как же, как же мы можем обойтись без шаблона Павла Солдатова? Берем шаблон и меняем на нем площадку на специальную. На ней так и написано ⁇ Ручка, морелли, лакшери ⁇ Теперь слушаем очень внимательно и запоминаем. Если мастер сам врезает замки, то при врезке замка ему нужно обязательно сделать карандашом метки на торце двери по краю параллельных упоров боковых это делается для того чтобы потом ничего не мерить и чтобы у тебя все точно попало на свои места если же замок уже врезан на заводе то замеряем его длину обычно это 196 или 195 или же 190 как у профиль doors берем такую вставку устанавливаем ее в шаблон и выставляем шаблон как для врезки этого замка главное чтобы параллельный упор вот этот боковой он у вас попал сюда в окно и вы его поставили в дальнее крайнее положение здесь и здесь после этого вы откручиваете вот эти четыре барашка и меняете черную площадку на серебряную запомните что вот эти барашки откручивать уже не нужно. Если вы их ослабите, то вы собьете все настройки и вам все нужно будет делать по новой. После того, как площадка установлена на упоры, нужно совместить край упора с выступом, который указан на площадке. Для того, чтобы у нас 50 мм получилось от края дверного полотна до центра врезаемого отверстия. В случае, если вы врезали замок сами, то, как я и говорил, у вас должна остаться метка края шаблона. Выставляем по этой метке. В случае, если замок врезан уже на заводе, от верхнего края замка отмеряем ровно 200 мм, ставим метку и устанавливаем шаблон. Все настроили, все выставили. Настроили фрезер на глубину погружения, которую нам нужно. И врезаем посадочное место под ручку. Обратите внимание, именно под ручку. Почему я сказал именно под ручку? Потому что между центрами вот этих отверстий на верхней площадке 90 мм. 90 мм именно потому, что она не переворачивается. Согласитесь, если на ней написать здесь вверх, здесь вниз это отверстие под ручку, а это под завертку, то вам каждый раз придется переворачивать, чтобы сначала врезать на одной двери с одной стороны, потом, чтобы с другой стороны, вам нужно открутить всю площадку и ее перевернуть на другую сторону. Для того, чтобы так не делать, сделали центра именно 90 мм. И теперь, если у вас замок вот такого типа, у него центра отверстий именно 90 мм и вам ничего не нужно больше регулировать и переустанавливать, вы сможете можете смело врезать второе посадочное место и попадет 100% точно. Если же у вас замок такого типа, у которого центра 96 мм, то вам нужно на 6 мм сдвинуть шаблон в сторону завертки к низу двери. Сдвинул на 6 миллиметров, фрезерую. Забыл сразу просверлить отверстие, поэтому придется сделать эти немножко попозже. Проверяем, что получилось. Айда шаблон Павла Солдатова. Айда молодец! Никакой УФК с такой задачей не справится. Если у тебя хватило терпения досмотреть видео до этого момента, и ты не знаешь, как устанавливать вот такие ручки с микроразеткой или без розетки называют по-разному, то смотри следующее видео. Делаем выводы. Каждый человек стремится по возможности украсить свои двери особенной фурнитурой. Современные технологии позволяют воплощать различные дизайнерские решения. Буквально 5-10 лет назад многие даже не знали, что такое фрезер и шаблоны, так что я убежден, что врезка ручек для хорошего мастера не должно стать препятствием. Все новое – это отличная возможность увеличить свой профессиональный опыт. И, конечно же заработать друзья не бойтесь трудностей все они преодолимы и их преодоление помогает вам стать лучше подписывайтесь на различные сообщества если чего не знаете и вам нужна помощь спрашивайте и вам подскажут делитесь в ответ своим опытом на этом все друзья всем кому видео понравилось ставьте лайки Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пользуйтесь качественным профессиональным инструментом и получайте удовольствие от работы. Всем спасибо. До свидания.